Показываем работу вакууматора с выдвижным таким носиком, который позволяет применять обычные гладкие пакеты для вакуумирования. К примеру, приготовили в командировку там, дня на 3, на 5 мяса, чтобы оно максимально долго сохраняло свои свойства и не пропало. Укладываем в такой пакетик. Зажимаем. И включаем наш вакуум Надо этот просик поправлять, чтобы выкачал воздух. и нажимаем запайка идет все сигнал в том, что готово пакетик запая. все можно ложить чемодан в сумку и быть уверенным что дней 5 продукт в вакууме будет сохранять это мясцо можно к примеру взять больше пакет показывая вот мы Делаем картошку, чищенную для кафе-заготовки. Показываю, как работает на большом пакете. Опять же, максимально удобно работать, когда вы полностью... Ой, надо выключить. Выдвинуть носик. Управляем. защелкиваем и включаем наш вакууматор для такого небольшого количества овощей, это очень большой пакет обычно в такой пакет входит где-то полтора килограмма картошки ну, вот смотрите как он ее сжимает сжал картошка чищенная в таком пакете хранится порядка в холодильнике порядка пяти дней воздух вышел запайка открываем наш пакет запаем вот. можно укладывать в холодильник и такие заготовки, яблоки груши будут максимально долго храниться у вас в холодильнике вот такой вот вакууматор.